Так, здесь я запись начну. Так, и начинаю трансляцию. Все, с этого момента трансляция тоже записывается. Так, пошло, да? Да, ну, в общем, тема встречи, она, в принципе, такая. Формализация теории, вот, собственно, связи, да. Есть такой проект, который использует связи как корневую концепцию. И чтобы... Скажем так, это все дело было не только полезно, но еще и как-то можно было это понять, что это такое, как оно работает, и как-то применять в других видах деятельности это понимание. Да, одним из важных шагов является именно формализация этой теории, желательно максимально строго научно, чтобы это имело реальный вес. Так. Сейчас у кого-то их опять слышно. Евгений, у тебя случайно это. Ты микрофон, кстати, выключи пока? Микрофон, не выключи микрофон? Ну, если ты молчишь, просто выключай микрофон. Так будет... А, ну, что лучше, что ли? ну да. <клышленный> <клышленный> а. Почему-то так получается. Вот. А, слушай, я тут, если наовсяк один, он, наверное, будет лучше, да? Да, будет еще лучше, конечно. Так, сейчас я тут подыщу наушники, может быть, а, ну, а, так, ну ладно, при... а, так, а слушай, вот когда я говорю нормально, вот сейчас или нет? Да, конечно, отлично слышно. А, ну смотри, если никто другой не говорит, то никакого эха нету, правильно? Ну конечно, если один микрофон то есть, включен, то, то эха нет. Когда, а, я, как, я скажу, выключаю, после того, как я сказала, я выключаю свой микрофон. И, и Нет, ты, ты можешь, говорить, ты, я... ты, ты можешь да? не, не говорить, это видно, если ты нажал кнопку «Выключить микрофон», у тебя появляется иконка, что он у тебя выключен. То ну... Ага. Лю... ну, тогда просто будем последовательно сейчас, чтобы не заморачиваться. Просто я скажу, тогда выключаю. Вот, Тогда давай так, что я буду говорить дальше по теме, вот. а сейчас просто выключаю микрофон и жду команды. Так ну, в принципе, наверное, можно начинать в этом плане. Так. В общем, существует, я зарисовку такой небольшую сделаю, такая вещь. Как. Связь, да, элементарно она выглядит в виде стрелки, которая объединяет два других элемента. Вот. Но эта концепция достаточно мощная, если внутри каждого элемента, который мы объединим, тоже поместить что-то типа связи, то есть или грубо говоря саму связь. То есть, иными словами, рекурсивно описывать все что угодно через одну единственную структуру, через связи. Но, так как эта идея, она, в принципе, конечно, не нова, и она очень глубоко пересекается почти со всеми научными трудами, которые с которыми я когда-либо сталкивался, думаю, пора сделать не три шаги по тому, чтобы это все дело глубже взаимосвязать с тем, с чем это реально связано другими словами э, сказать что есть отсылки к такой-то теории такой-то научной теории такой-то и так далее и э, есть какие-то общие моменты которые можно использовать в общей структуре вот. ну пока наверное все я вот предлагаю тогда Евгению сказать что ты по этому поводу думаешь и ты говоришь что у тебя много накопилось наработок и идеи материалов как раз по этому поводу. Да, я сейчас э, расскажу о таких очень самых ярких параллелях э, с существующими теориями. Могу начать. Ну, давай, я как раз... Начинать, ну, да? Да, как раз буду записывать. Э, так, ну вот. Э, да. Значит, теория категории существует. Э, это наиболее яркая параллель Сейчас я примерно... Теория категорий, да? Да, сейчас я объясню примерно, из чего она состоит, эта теория категорий. Значит, она состоит из таких элементов, как объекты, морфизмы и определенный оператор композиции. Значит, сейчас объясню, что вот, вот это объекты А, Б, С, Д, обозначающиеся точками. Ну, здесь в кружках, буква в кружках обозначена. Угу. Значит, вот эта рамочка, в которой они объединены, видно, да, все? Да. видно курсор, да? Да, все видно. Так, значит, рамочка С. С это категория. Значит, объекты принадлежат С, то есть категории. Дальше, стрелки между объектами, метаморфизмы Морфизм обозначается э, над стрелочкой. Вот э, морфизм F', морфизм G'. Так, давай, это, не, не спеши, я буду еще и э, дополнительно это перерисовывать. Так, хорошо. А, ну, я сейчас предлагаю просто э, э, для начала в режиме беглого ознакомления, а потом э, можно углубляться. Как ты считаешь? Mm. Ну, идея, конечно, хорошая, можно попробовать и так. Ну да, потому что так, в режиме такого дайджеста, вызнакомления быстренько, значит, что сейчас изображено на экране, изображено, что категория С, это вот эта вот рамочка, внутри категории С находятся объекты в кружках А, Б, С, Д, Е. Между объектами существует морфизмы, который тоже обозначается буквами. Вот морфизм может быть как между объектами, так и замыкаться на сам объект. Если морфизм замыкается на самого себя, это называется морфизм «иди». Значит, вот здесь написано «А» и «Б». Objects of C. Of C – это значит категория C. Значит, ладно, дальше. Вот, крупный план. Вот Объект A, объект B, объект C. Морфизм между А и C – это композиция морфизмов F и G. Ну, а здесь уже начинаются вопросы, потому что я, честно, уже запутался. Вот Как, как допустим, вот этот кружочек, например, да, он уже какую-то непонятную вещь это для меня. Нет, как ну ладно, давай, давай поступим так, что а, мы будем говорить о понятных вещах, а, uh -huh. непонятных, а непонятные вещи оставим на потом. А ну просто, хорошо, то есть ты говоришь, а, а потом, когда вопросы будут, мы еще раз можем это детально разобрать, правильно? Я предлагаю подчеркивать наиболее удачные параллели. А непонятные вещи отложить на потом, чтобы разобраться. Угу. Тогда будет гораздо проще. Хорошо. Вот. А, так. Значит, ну сейчас я просто покажу там, некоторые картинки. Значит, здесь просто композиция стрелок происходит. Значит, есть, возможно, диаграмма, взлетать композиция, которая возникает. Ну, просто я сейчас так пробегусь. Значит, ну ладно, это уже слишком сильное углубление. Теперь далее. Значит, есть так называемая автоморфная функция. Так. Сейчас я расскажу, что такое автоморфная функция. На Википедии есть статья, которая называется автоморфная функция. Значит, функция F аналитическая в некоторой области. Аналитическая это значит, что мы можем, начиная изучать функцию, анализировать, как она пойдет дальше. Но это так очень сильно своими словами я сказал. Можно все это почитать, что такое аналитическая функция. Uh -huh. Автоморфная функция это такая аналитическая функция, значит, которая удовлетворяет, значит, f, значит, g то есть это функция f, функция g и аргумент z. Равен f z Тебя не напоминает y комбинатор, y комбинатор? Ну, естественно, я уже подзабыл, как он вообще получается, и, грубо говоря, что он такое есть. Я бы все это освежил еще раз в память. Вот сейчас как раз мы пробежимся, потом... Вернемся и каждый а... элемент я предлагаю по шагам разобрать и Ч... нарисовать это. Так, а, значит, а, есть общее между с Yкомбинатором. Не, не общая, а лично. Так. Общее то, что эта функция, она мне а, а, определенную рекурсию, такую, что мы в результате исполнения функции получаем а, саму функцию. А, значит, а отличие в том, что эта функция аналитическая. А, то есть общее, общее в том, что есть некий элемент рекурсии в этой функции, как и в играх комбинаторе. А, это общее. А раз, разное отличие это то, что функция автоморфная функция она аналитическая функция. А, что значит аналитическая функция? Мы не можем ее а, коротко замкнуть а, на саму себя. То есть -комбинатор можно замкнуть очень коротко, а, а автоморгную функцию ее коротко не замкнешь, она э, но, э, к, э, в таком, можно как вот себе представить, что она э, имеет вот именно вот, э, такую закругленность, вот как э, вот у тебя диаграммы линкс, угу. они круглые у тебя. Ну да. То есть, если бы использовался игрокомбинатор, например, йота комбинатор, то там не было вот этих бы круглых сфер, йота комбинатор, он сразу бы замыкал как можно короче. Ну, mm. скажем так, у меня вот этот круг, да, он ну, то есть он не обязательно. То есть просто для того, чтобы показать рекурсию, что каждый круг большой является таким же кругом маленьким, да. Ну, понятно. Я тебе просто сейчас э, говорю явно прослеживающиеся параллели uh -huh. с моей точки зрения. А, значит, э, а дальнейший развернутый анализ можно произвести потом. То есть я тебе сейчас, ну, ты потом можешь показать. Значит, э, ну примерно про автоморфную функцию понятно, да? Да. Так, ладно. Значит, дальше. Вот диаграмма вот эта вот, сейчас я покажу, Увеличено в увеличенном виде. Значит, это просто классификация. На самом деле, вот эта классификация. Классификация морфизмов. Значит, вот здесь вот в центре а, а, три буквы OUT. Это автоморфизм. То есть, автоморфизм, который замыкается. Ну, автоморфная функция автоморфизм. А... так так так так и женщина а а, замыкается ну, ну смотри значит сейчас я тебе объясню что значит вот видишь здесь есть функция f и функция g две функции где значит у нас получается в итоге fz значит а, я, я сейчас объяснил, значит, про автоморфизм сейчас. Это была автоморфная функция. А, у них есть общее в том, что слово авто встречает и там и там. Ну, вот, то есть это ссылка опять, на себя, да, по сути? А, что? Авто – это означает ссылка на самого себя. Да, да. Авто – это некий элемент, такой рекурсивный элемент. Вот. Сейчас расскажу про автоморфизм. Автоморфизм — это морфизм, который… Вот сейчас я наберу картинки. Выше на Википедию зайти. Так, так, посмотрим. Кстати, я, видимо, не показывал экран свой, но он там потом в записи будет я его тоже показываю. Ну, в общем, если рассматривать морфизмы, то некоторые морфизмы, они имеют такое свойство, как вернуться обратно. То есть, можно себе представить так, что если мы представим себе морфизм, как, например, вот определенное вещество, мы производим с ним операцию, стрелка в одну сторону. А потом uh, производим обратную операцию и стрелка возвращается обратно. Uh -huh. вот. Таким образом мы вернулись в исходное положение. Это автоморфизм. Ну, так, своими словами, если говорить. Значит. Э, ну, то есть это некая обратимая, скажем так, функция или трансформация. Да, да, да, да. Правильно. Так, дальше. Значит, какие еще морфизмы есть? Изоморфизм. Вот если обратить внимание, что автоморфизм получается только при пересечении трех кружков морфизмов. То есть это эпиморфизм, эндоморфизм и мономорфизм. Если все три морфизма удовлетворяются, то это автоморфизм. Значит. А, а, а что такое вот этот Мон? сейчас Е5? объясню. Эндоморфизм ⁇ это когда есть петля, но не всегда гарантируется, что эта петля будет, пройдет без потерь. Автоморфизм ⁇ это петля, без, ну, так вот, можно так сказать, что без потерь что циркуляция будет продолжаться. Значит, а эндоморфизм это просто наличие петли. Зыкла ты имеешь в виду? Да, значит, что такое изоморфизм? Изоморфизм это такой морфизм, который как раз гарантирует то, что эта петля будет с максимальным, так сказать, КПД. Но или не КПД, а может так сказать, с минимальными потерями. Вот, То есть, грубо да. говоря, оптималь... оптимальный процесс или оптимальное решение? Громорфизм да? — это когда потери к нулю. То есть это, у нас э, есть такое понятие, как изоморфичное э, отображение. То есть э, когда мы можем одно множество поставить э, э, другому. Сейчас вот я э, наберу поисковики. поисковике. Вот, значит, есть биекция. Если мы рассматриваем множество X и множество Y, значит, у нас, нас нет потери в отображении. Есть вот subjective function. Если вот тут обратить внимание, четверка она ведет к C, тройка тоже ведет к C. А, значит инжектив инжектив функция а, получается у нас c свободно остается вот а, вот биекция каждая одно множество соответствует другому ну каждому элемента в одном множестве соответствует элемент во втором множестве да значит обрати внимание что здесь стрелочка есть а если если мы еще добавим Эндоморфизм, то у нас возникает цикл, и мы вер можем вернуться обратно. А, то есть, присутствует петля. А, ну, то есть, ИЗа... если есть такие же четыре стрелочки, только в обратную сторону? А, смотри, изо – это гарантия того, что у нас нет потерь при отображении. А эндо – это то, что есть петля. Если мы объединяем иза и эндо, то у нас получается авто. Автоморфизм, угу. то есть, та самая петля без потерь. А, а почему там вот нарисованы символ бесконечности? Для, то есть там какие-то не они... А, ну, это... это на потом давай отложим. Хорошо. Я давай говорить только о самых четких таких параллелях Хорошо. информации. То есть самая достоверную информацию сейчас будем говорить, а там другое на потом отложим. Хорошо. Значит, есть еще мономорфизм и эпиморфизм. Значит, можно рассмотреть, тут я сейчас своими словами примерно скажу вот, про мономорфизм и эпиморфизм. Но все, можно себя сказать, если вот так вот, знаешь, выражаясь, образно выражаясь, так... Эпиморфизм это выражение цыплят по осени считают, а мономорфизм это весенняя такая тема, что нужно, чтобы были хорошие семена. Ну это так, абстрактно, понимаешь, да? Угу. А, то есть получается, если у нас семена соответствуют цыплятам, то есть, ну, как сказать, вот семена, они проросли за лето и в итоге по осени все сосчитали, то значит потери нету, То есть у нас получается изоморфизм вот этот средний элемент. Так. Вот. А если эндоморфизм – это значит, что у нас годичный цикл замыкается, и мы продолжаем, у нас продолжается производство, например, э -э Там, например продуктов, выращивание, например, каждый год. И тогда у нас автоморфизм получается. Ну, примерно понятно, да? <Conf NYU> вот, значит, вот это вот. Значит... Можно, можно я скажу? Мне вообще ничего непонятно, я не знаю, что это морфизм, я не эморфизм. Я вообще не понимаю, для чего это? Может мне вот кто-то популярному мне объяснить. Для чего это для чего это термины, для чего это все? А, ну, на самом деле, я считаю так, что вопрос лучше на потом оставить <свят> потому что моя задача сейчас просто вложить материал а на вопросы потом отвечать. сейчас можно вопросы более конкретные задать по морфизму и так далее вот значит вопросы попозже отвечу вот. а, так значит а... ну вот этот мон еще раз, как называется мон и эпи? Вот. А, ну мономорфизм и эпиморфизм. Так. Там, кстати, я сейчас еще вот называется корреляционный менеджмент. Вот как называется? Вот я видел еще ролик у тебя. Глядьте, кре... корреляционный центр. Ну это идея. А корреляционный центр, да. Вот я сейчас могу ответить более прояснить ситуацию с помощью корреляционного центра. Вот есть вот стрелочки такие корреляционные корреляционный центр. Если раз можно с помощью них тоже изобразить, вот как вы кажут. Но Correlation Center конкретно это идея из проекта Венеры, которая, ну, по сути, является суперкомпьютером, который будет электронным, там, не знаю, правительством в кавычках в будущее, то есть именно электронным координатором того, что происходит с ресурсами и так далее. в общем, я считаю, что Correlation Center, вот ПО Correlation Center можно. Использует также для иллюстрации морфизмов. Вот. то что я вот видел, какие демонстрационные ролики. Ну ладно, в общем... Ну, вот... морфизмы, если коротко, это всего лишь трансформация. То есть, Correlation Center рассматривает в основном трансформацию ресурсов. Однако, в программировании очень часто рассматривается трансформация информации. Но, но вот давай сейчас рассмотрим с точки зрения... Например, трансформация ресурсов и корреляционный центр, для того, чтобы было более ясно. Вот, вот есть у нас три морфизма. Мономорфизм, эпиморфизм и эндоморфизм. Значит, в корреляционный центр появились, например, там сырье, исходное материала, семена и так далее, какое-то оборудование и так далее. Вот. Значит, это у нас ближе к мономорфизму значит эпиморфизм, что поставлены такие-то цели, что ну, девиз такой «цыплят по не считают», то есть нужно достичь определенных результатов, то есть получить цыплят, например. Вы, Выполнить определенный заказ населения. Да, значит, соответственно, если у нас полученные ресурсы пройдут должным образом и достигнут цели, то есть цеплята будут посчитаны, то значит, у нас эзоморфизм удовлетворяется. То есть, у нас нет, нет потерь Но, Грубо говоря, все цели, которые мы себе поставили в начале года, да, они были реализованы. — Да. Значит, эндоморфизм. Эндоморфизм — это значит, что у нас присутствует петля, и если эта петля она удовлетворяет и мономорфизм, и эпиморфизм, то есть о чем мы сейчас говорили, то у нас получается автоморфизм. То есть можно сказать, что автоморфизм начинает свое дело и... Ресурсы, ну когда, когда это, есть 5. регулярность из года в это год. Получается такой круговорот, это угу. такой круговорот, в котором нету потерь, то есть круговорот, который в котором ресурсы они работают именно внутри и трансформируются, не при этом никуда не теряются. Значит, если рассмотреть такой вариант, что вот в этом круговороте произошла пробоина какие-то ресурсы стали теряться куда-то, уходить. Тогда мы приходим к эпиморфизму, да? То есть да значит, у нас где-то присутствуют нарушение или в эпиморфизме, или в мономорфизме, или в эндоморфизме. Значит, если у нас нарушение в эндоморфизме, то у нас осталось ограниченное количество циклов, например. Ну, кстати, цикл ресурсов невозможен без переработки. То есть, чтобы делать новые ресурсы, нужно сделать так, что все те ресурсы, которые не используются, они либо перерабатывались, либо повторно использовались. А, так, ну, в общем, ну, да. рассмотрим нарушения. Нарушение эндоморфизма – это то, что последующие циклы, например, становятся невозможными. Вот значит Нарушение эпиморфизма это не до То есть цыплят не досчитались, по какой-то причине там хищники съели цыплят, например. Вот. Если у нас нарушение в мономорфизме, то какие-то семена, например, остались непригодные, какие-то материалы, например, непригодные, и в результате на начальном этапе не удалось достигнуть определенных целей. Вот. Соответственно, если никаких проблем нету, никаких пробоев нету, то э, циркуляция вот получается такая достаточно абстрактная циркуляция, можно рассматривать ее как э, циркуляция ну, многих вещей. Вот если на корреляционный центр да, рассматривать. Вот. А, значит, э, ну, я думаю, достаточно, теперь вполне понятно. Да, да? Да. Вот, то есть вопросов, я думаю, нет сейчас уже, да? И, то есть. А, ну ладно, хорошо, отлично. Ну, а, в общем, идеальное состояние Креацион-центр, по сути, он сам является должен являться автоморфизмом. То есть, чтобы у нас была стабильная, грубо говоря, жизнь на планете Земля. Ну да. Ну, тут просто вот все вопросы, они как бы, так, все ответы, они такие достаточно абстрактные. То есть, конкретные вопросы, они вот лучше потом задавать, а вот на такие более... Абстрактное вот сейчас вот, за счет Correlation Center удалось ответить. Угу. Вот. Нет, ну это отлично, потому что благодаря да. теории удается структурировать понимание. А, так, ну ладно, значит, теперь переходим дальше. Следующим пунктом. Так, значит.. А... Что такое Modus Ponins? Значит. Сейчас сначала ознакомимся с символикой. Есть логические символы. Значит, есть вот такой вот символ, называется терм который обозначает prof, то есть доказывает. Можно как, что такое терм вообще? Как переводится слово на русский язык? Черн Стил это такой проходной шлагбаум, например, на заводе. Ну, или, например, там контрольный пункт. Это, ну, знаешь, такая там крутилка есть, которая крутится. Например, работники завода, они идут на завод. Их контролируют, они вот эту вот крутилку вот эту вот проходят и попадают на завод и начинают изготавливать изделия какие-либо там. Угу. Например, мы хотим доказать, что, например, для изготовления такого-то изделия нужны рабочие такой-то квалификации. То есть, получается, они как бы через этот тернстил, через вот эту крутилку, они проходят. Я не знаю, как, как по-русски это называется, вот это вот? я не знаю. Но ты понимаешь, о чем это Ну бывает? да, да, да. Ну, как в принципе не знаю проходной пункт там грубо говоря контроль контрольный пункт то есть это поворачивающиеся вот, ну, слабо, вот. ну, ладно, значит, на Z, турникет сказать, короче с этим может посмотреть на русском сейчас а на русском нету вот такие такой ну ладно значит ну в общем получается так что Допустим, для изготовления такого-то изделия нужны такие-то рабочие, такой-то квалификации. И получается, если действительно так, то есть мы доказываем это, что эти рабочие, такой -то квалификации, то они проходят, получается через этот шлагбаум, крутящийся шлагбаум, угу. и попадают, делают устройство. Значит, есть так называемый модус конинс. Вот, значит, P и Q. Uh, Q – это изделие, которое рабочие изготавливают на заводе, а P – это, собственно, рабочие. Uh, P и Q, между P и Q существует стрелка. В данном uh. случае эта стрелка здесь что означает? Морфизм или что? Или переход? Uh, да, да. Вот морфизм между P и Q. То есть, если у нас присутствует морфизм, то есть, если этот рабочий сможет, пройдя через флагбаум, сделать устройство Q, тогда вот можно рассмотреть такой модус понес. на, кстати, сейчас по-русски это называется. А, ну, по-русски тоже модус понес называется. В общем, вот это вот правило, вот видно его, да? Это, видимо, по имени автора, что ли, как-то? Модус поненс это модус. — Или это латынь? А, — Поненс — это от слова ну, как я, если на русский язык даю поненс от слова понимания. Поненс. — А модус как переводится? — Модус — это способ достижения понимания. <связывая> То есть, ну, можно рассмотреть модус как... Слово метод, но ну, метод достижения понимания. Но ну, если так вот гру, очень грубо перевести на русский язык, метод достижения понимания, модус понинс. Смотри, а вот здесь вот формальная нотация, есть еще запятая. Она а что означает? То есть как вот два этих эм, утверждений или.. Э... Запятая это просто список, перечисления. То есть. Нет, но ну, это не говорит о том, что они одновременные или друг от друга как-то зависят. А это, это просто значит, что просто вот они присутствуют одновременно, что вот, например, вот есть одна сумка, сумка номер один, сумка номер два и так далее. Угу. Вот. Но запятую тут она сносит такое то есть ей не надо там особое значение придавать надо особое значение придавать стрелки между B и Q и э, вот терн стил, поворачивающим шлотбаума между B и Q. вот ну ладно в общем про моду вспомнил все сказал так дальше ты кстати ссылки в чат скидывай чтобы можно было потом эти статьи но Посмотрите. я могу э, так сейчас скинуть или потом. Ну как тебе удобно. Либо в текстовый файлик просто скидываю, либо в чат Но сразу. я могу потом просто скинуть, и все так проще будет. Хорошо, давай так будет проще. Так, главное потом, чтобы не потерялся. По русски есть перевод. от сечения называется. Устранение чего от от сечения? А, сечение устраивает. Вот смотри, значит, вот у нас здесь уже известный элементик, символ, вот Turn Steel. Вот, значит, у нас один и два. Значит, рассматриваем один у нас получается Г дает а и дельту, а 2 – это у нас p и а в совокупности дает лямбда. Понятно, да? Но это есть, означает, что есть. мы можем выполнить так называемый кут, то есть устранить сечение. Устранить сечение. И в результате у нас получится 3. То есть это Г и П дают дельта и лямбда, получается. А A у нас получается усечено. То есть у нас усеч... усекается А. А есть какой-то вот, не знаю, более жизненный пример, потому что, если честно, не... а, ну, совсем никак не сейчас... понятно. Это как раз такой пример, что, например, инструменты. А можно рассмотреть как коробочку с инструментами на заводе. Одна сторона, левая сторона проходного пункта завода, где рабочие идут. Угу. А правая ⁇ сам завод, получается. А буковка А означает инструменты. Чемоданчик с инструментами. Так. Значит, дельта и лямбда ⁇ это некие изделия, которые изготавливаются на заводе, а значит ГЭП это, например, работники. Uh -huh. Значит, инструменты они исключаются. Директор он не хочет обращать внимание на то, какие инструменты берут работники. Они просто между собой договариваются работники о том, что они будут пользоваться инструментами, что работник значит Номер один, он э, возьмет инструменты, а, а работник номер два воспользуется его инструментами. То есть, ну, то есть инструмент... иными словами, здесь э, идет исключение инструмента, да? То есть, да, нев, да, неважно, они сами их принесли или им их дали, в любом случае, э, есть работники, которые сделали изделие. Ну, Например, можно да? рассмотреть так, что есть определенная возня, возня с инструментами, ну, понятно. Которая, которая может быть исключена. От, рас, от лишнего рассмотрения и так далее. То есть выполняется некий кут такой. Значит, э, э, э, э, э, э, ну, э, по русскому языке это отсечение. Отсечение, от да. Да. да. да. А, значит, а дальше Так, про сам символ. То есть здесь статья про сам вот этот символ. Значит, потом надо будет немножко рисовать. Ты там порисуешь потом, да? Ну, я уже рисую, то есть, ну, мы, мы потом можем еще детально с тобой это поделать. На самом деле, есть еще вот этот вот steel, он может быть развернут в разные стороны. То есть он может быть развернут не только влево вот, проходной части, но и в другую сторону, вправо, вверх и вниз. А что это будет означать? Сейчас я объясню. Вот. Есть еще, кроме этого еще есть двойной вариант. Эм... Вот. Значит, есть еще сопряжение функторов. Сопряжение функторов оно обозначается темным который развернут в другую сторону. Сейчас я тут такую на, на, примерно объясню, очень так метафорично, ну, метафорично так, абстрактно, что такое сопряжение фултеров. Вот есть такой мультик ⁇ Путина истории ⁇ Там э, есть такие герои, Круч Макдак и Винт. Э, можно рассмотреть Винта как такого специалиста, который э, копается ну, с прибором и так далее. А Курс МакДАК, он ну, может его рассматривать как пользователя. Вот. Значит, тут отличие есть между заводом. Значит, отличие в том, что винт, он делает свои изделия не на заводе, а делает их у себя в мастерской. А Скруч он пользуется тоже у себя благами винта вот значит можно так можно так сказать что вот у макдака есть шляпа и скорч магдак изделие волшебное изделие винта ну, ну так волшебные потому что это для него они а не волшебные на самом деле винт знает как это все работает он помещает их всю шляпу скорч магдак вот. А винт, он а, используется у себя в гараже набором инструментов. Вот. А, так получается, сопряжение функторов это как раз а, определенное а, адекватное взаимодействие с Круджем МакДака и винта. Ну, Примерно понятно, да? Но я потом могу раз... более то ну, То есть, у нас здесь есть производитель, он произвел нечто, потом передал следующему, и тот ä... это нечто пере... перевел в другое состояние. То есть, грубо говоря, у нас произошло две трансформации ресурса. Ну, ну смотри, можно так представить, что для скруджа Макдага это магия из шляпа, а для винта это работа с технологией, работа там, с линейками, с... Там, с отвертками, драйшими ключами, угу. с и так далее. И при этом винт он делает это у себя в мастерской. И сопряжение ⁇ это как раз, когда э, скорж Макдак э, может пользоваться благами винта, а винт может получать от скоржа Макдака, э, ну, соответственно, э, ну, э, тоже там то, что ему нужно. То есть можно рассмотреть такой вариант, что они ходят друг друга другу в гости. Винт приходит в гости к кружу Макдаку и дает изделие. И наоборот. круж Макдак приходит в гости к винту и дает ему, например, какой-нибудь ресурс, необходимый для изготовления там того. Uh -huh. вот. То есть тут ситуация отличается от Терн развернутая в левую сторону, о которой мы говорили раньше. Вот. Значит, теперь э, э, как ты считаешь, вполне... Я могу рассказать... Но Давай другие. попробуем к следующей теме. Что? К следующему уже перейдем. А, вверх и вниз могу я сейчас объяснить. Давай. Так. Есть линейная логика. Сейчас я... Так... Линейная логика, такая логика. Понятие линейная логика появилось в 1987 году, являющееся импликативным фрагментом, который, а, значит, а... импликативный, напомнишь-то? Я сейчас, сейчас все расшифрую. А, сейчас я просто хочу попроще сказать, угу. а, логика без сокращения и уточнения. Вот я сейчас выделю этот фрагмент. — Видно, да? — Так. — Так, логику без сокращения и уточнения, то есть если э, мы рассматриваем вариант горизонтальный, то там у нас есть некоторые упрощения и сокращения. А в одном случае у нас э, были сокращены инструменты, а в другом случае э, было исключено понимание, то есть для Скруджа Макдака… — Подожди, уточнение, не, не упрощение? Но смотри, логику без сокращения и уточнения. Сокращение мы рассматриваем сокращение инструментов. Так, на заводе. Это было. То есть инструменты, то есть они внимание, то есть это они, на них не такое сильное внимание, больше внимания уделяется именно самим рабочим и их работе на заводе. Вот. Угу. А уточнение рассматривается это как Скрудж э, Макдак, он, э, для него шляпа волшебная. То есть он, э, не, э, он не знает точно, из каких кирпичиков состоит э, те изделия, которые сделал Винт. Угу. Также и Винт, он э, не имеет уточнения, откуда в Макдак, например, взял вот этот ресурс, сырье, там, например, э, необходимый. Вот. Значит, а линейная логика, она не имеет сокращения уточнений, то есть она она поэтому называется линейной, что в ней нет сокращения уточнений. Понятно, да? Угу. Это у нас вертикаль. То есть если рассмотрим горизонталь, где у нас присутствует сокращение уточнения, вертикаль там у нас все линейно. Вот. Сейчас я... Так, сейчас, сейчас, сейчас, вот, линейная логика. Есть... Э... Э, э, вертикаль имеется в виду и э, вот этот... Э, Торнстил вверх и вниз, да? Вот, видишь, я сейчас выдел, <смех> видно? <смех>, <смех> То есть, они отвечают за линейную логику, правильно? Да, значит, смотри, здесь... есть статья про линейную логику то есть тут используется вот различные комбинации значит можно рассмотреть оператор линейной логики мультипликативная конъюнкция а потом расшифрую это все и мультипликативная дизъюнкция значит не, ну это, скажем так, кто дискретную математику изучал, думаю, это тут уже небольшая а, ну, мистика. есть еще аддективное, а это мультипликативное. То есть тут есть отличия. Сейчас объясню. Вот это я сейчас объясню таким, как значит есть так называемые модальные операторы. Сейчас. Так, что это такое у нас? Сейчас объясню. здесь они изображены как ромбик и квадратик так значит если мы будем рассматривать платонового тела то есть октаэдр и куб а куб он больше всего похож на квадратик модельный оператор а октаэдр на ромбик угу. Сейчас я объясню, как работают модельные операторы. Как работает кубик? Есть значит, куб, он работает по принципу изолятора ловушки. То есть, например, как только был замечен нужный ресурс какой-либо, например, есть такой вот металл, называется платина. Платина, она впитывает водород. Платину используют для, вот я насколько знаю, ее используют для фильтрации водорода. Вот есть смесь, все перемешано. Помещается в фильтр, например, платина. Но ну, можно, можно другой пример найти. Я не знаю, более удачный. Вот просто я первый на ум приходящий, сейчас скажу. Значит, она кубик платины впитывает водород в себя, а другие там, вещества не впитываются. В этом заключается смысл куба. И при этом, когда куб впитал в себя водород, он, водород он находится в неактивном состоянии, то есть в таком безопасном состоянии. А, то есть если водород можно поджечь, он сгорит. А если он впитался, то он уже пойман в кубик, получается. Угу. То есть в кубике происходит так, так называемая деактивация. То есть это можно рассмотреть как такой холодильник вот. для сохранения веществ. Значит, теперь про октаэдов. Для того, чтобы снять оксидную пленку, используется канифоль с проводников. Для того, чтобы реакция произошла быстрее, используют катализаторы. Можно подогревать химические смеси для того чтобы реакцию происходил быстрее так. А, тут а, модальный оператор работает по-другому а, работает в режиме а, в режиме катализации а, Но или даже можно по-другому то есть ускорение могу... ты имеешь в виду? Кто? Ускорение процесса какого-то, да? А, ну вот смотрим, например, вот если мы рассматриваем определенную реакцию, например, на распространение чего-либо. Вот представь себе, что происходит распространение чего-либо. И в результате распространения чего-либо возникают реакции. Вот, значит, то есть это такой ускоритель реакции, реакций, а кубик это холодильник, который захватывает элементы. Mm -hmm. Вот. Значит, это модальный оператор, который... Ну, то есть, по сути, он а, замедляет реакции или останавливает? Тут Что а, важнее? В холодильнике не происходит реакция, потому что там, ну, даже, можно сказать, морозильник такой, там не происходит никаких реакций... И... Ну, насколько я понимаю, физически только абсолютный ноль может все остановить. А, ну, это, это слишком... Я сейчас метафорично говорю. Угу. То есть я сейчас говорю метафоричным языком, чтобы такое абстрактное понимание дать. Это все на самом деле можно объяснить более логично и четко, с помощью форму. Я просто сейчас даю такое абстрактное понимание вещей. Угу. Можно более такое конкретное. Можно ну, скорее описать. аналогии приводишь. А, так, ладно, значит теперь э, можно э, вернемся к линейной логике. А, вот. а линейная логика, логика без сокращения и уточнения. Значит, а, а, а, вот если рассматривать химическую реакцию, там каждая молекула имеет значение. То есть а, если мы рассматриваем а, горизонталь, то в горизонтали там а, есть сокращение, уточнение, определенное абстрагирование и так далее. А... Если у нас есть живая реакция, то а, там мы можем а, посчитать, например, объем жидкости, а, вес и так далее. И при этом мы не, не, не сможем абстрагироваться. То есть, а, если мы рассматриваем объем, то у нас есть четкое понимание, что есть вес и никаких абстракций нет. Все вполне конкретно, линейно. Вот. Но есть вот модальные операторы, как квадрат и рон, если мы в 3D рассматриваем, это купол октаэдра, которые выполняют так сказать такую спасительную функцию для того, чтобы в результате все сохранилось. Куб, соответственно, сохраняет в морозильнике, а октаедер он дает а реакции идти дальше. Ну, я, я так метафорично говорю. Значит, так. если мы рассматриваем... А теперь... Все-таки вот у нас были вот этот вот Тернстил, который вверх и вниз. Да, сейчас, сейчас, угу. Верну, вернемся к ним. Буква КТ вверх, Тернстил вверх. Это а, у нас связано, вот есть, так. Значит, можно рассмотреть так, что, а, сейчас, а, значит, вниз, трансцилл вниз, у нас э, дизъюктивный, а церунстил вверх у нас конъюнктивный. Так, церунстил вниз – это дизъюнкция, правильно? А, да. Он Давай, это дизъюнкция – это у нас операторная. А вот если мы берем операторы… Так, вот, дизъюнктивный. А этот конъюнктивный? Да, Вот. да. Э, ну, эта тема, она… Я, потом, я думаю, это потом можно отложить. Я просто слишком много информации. Uh -huh. вот. Так, значит, что там у нас осталось? А можешь еще раз про мультипликативные и аддитивные немножечко? Так, ну, я, в чем я разница? А, значит, рассматриваем а, мультипликативную дизъюнкцию значит она обозначается end перевернутый end а перевернутый end я его вот лично я называю его как begin то есть если рассматривать end обычный это end а перевернутый это begin получается а можно знаешь как если привести такой на язык образов то если вот руки вверх поднять вот то у нас получится знак дизъюнкции. То есть, если... Так, вот видно, я тут выделил оператор мышкой. Угу, конечно. Это буковка V, то есть если, буковка V – это руки вверх. Если вот поднять руки вверх, развести буквой V, то у нас получится оператор дизъюнкции. Также, запом... Также end, вот эти вот хвостики end, да, они направлены вверх, поэтому это уже не end, это ну, перевернутый end. Это на самом деле бегем, вот. Но можно потом, потом можно, конечно, более, так, более красиво сказать. То есть вот, вот у этого бегена у него вот эти вот кончики, они идут вверх. И у оператора диземца тоже идут вверх. Значит можно рассмотреть вот, вот эту букву Т, Терн Стил, которая вниз, дезюнктивная Т. У нее, как сказать, вот пустые места вокруг вертикальной черты, они направлены вверх. Дезинективный дизин... а? все-таки это, это тот, который. Вот, Буква Т направленная вниз, а значит, концы направлены вверх. А, то есть, если, если руки вверх поднять, то есть это получается буква Т вниз, а руки, а руки вверх идут. А, вот, вот это Т, в... Т направлено вниз. А руки направлены вверх. Вот. Но мы... я, я это нарисовал, если можешь, если посмотришь мою демонстрацию да, да, да. Значит, вот это вот конъюнктивная буква Т здесь наоборот. Значит, у нас руки вниз, а Т идет вверх. Получается. Ну, ладно. Эту тему можно на потом, потому что тут можно подготовить более лучше. Так, ну ладно, значит, я сейчас переключаюсь на тебя. Да, хорошо ты нарисовал. Да-да-да, отлично. Еще. Отлично, отлично. Ну, короче. Единственное, что здесь не здесь получилась не очень. О. Так, но. Ну... Ну, я думаю, тут нужно... Я для себя сделал перерыв. Угу. А, значит, может в дальнейшем параллели с базой данной Linux а, находить, которая хорошо чем прослеживается. Ты написал автоморфную функцию, написал, да? Да. Я... А, вот это на... На изображение Linux, да. Ну вот у меня автоморфная функция, вот, вот здесь написана. Так. Но ты вот пообозначишь, что. Вот этот, этот э, сфера, шар, в котором находятся стрелки. Э, покажи вот на саму оболочку и напиши, что это автоморфная функция. Так, сейчас сделаем. Вот так вот, да, ну, да, да, да, да, да. Так, ну, в общем, э, получается у нас что? Э, можно такое краткое подведение итогов без углубления сделать в итоге у нас расположение в пространстве обрело осмысленность у нас t turnstiel так ну про транстил это вот здесь. Да, здесь имеет логическую интерпретацию во всех направлениях угу. вот значит есть интерпретация оболочки links как автоморфной функции есть интерпретация горизонтальной и вертикаль за счет модальных операторов линейной логики и также работы с сопряжениями и с put elimination. А вот. Значит, соответственно, я считаю, что это дает. Достаточно такое хорошее упрощение и оптимизацию понимания как на образном уровне, так и на других уровнях. В дальнейшем можно поработать и довести еще до более четкого понимания. вот. И также понимание стрелок, как теории категории видиморфизмов различных типов. Вот. Но Дальше можно продолжить после прерыва. Uh -huh. So, ну, можно я еще. еще... Я думаю, я сейчас... Хорошо. Так. Можно еще такой вот небольшой параллель тут, не до, не, буквально сегодня думал сделать. Ну ладно, это на тему будет, может просто записать еще из деревья, да? И объектно-ориентированное программирование. То есть на эти стрелки оно тоже очень интересным образом ложится. Оба этих, оба этих концепции. И, соответственно, там, где деревья, это у нас э, сами объекты. да, То есть их э, структура на описание. Так, то есть... Умеются такие штуки, как JSON, да, XML и прочее. Ну, вот когда будет подниматься эта тема, есть раздел теории категорий, связанные с продуктами. Есть кортеж, объект и так далее. Объект, определенная факторизация. В общем, есть другая тема, достаточно обширная, которую тоже можно объяснить которые тоже очень хорошо а, укладываться как в образность, так и в логичность и смысл. Так, значит, что у нас было сегодня? Теория категории, да, вот эти автоморфные функции. Сейчас, сейчас, это скину. Ну, сейчас я скину. Морфизмы. Сейчас... Это все оттуда же. А теория множества, вот как они связаны с теорией категории? То есть, там, а... кто в кого входит, грубо говоря. Значит, теория категории работает в том числе и с теорией множеств, и не только. Но и с другими. Вот был проведен пример с Correlation Center, угу. как можно описать морфизмы с точки зрения Correlation Center. То есть теория категории променила на самом деле не только в теории множества, но и во других теориях, в процессах, в корреляциях и так далее. Ну корреляция это и есть по сути взаимоотношения связь то есть это все грубо говоря огромное количество синонимов для по сути одной единственной вещи которая многократно, скажем так фрактализируясь да потому что по сути это, это рекурсия это же фрактал а, она и грубо говоря ну, создает деле... вот этот ткань реальности информации я еще про фракталы здесь отдельная тема, могу отдельно рассказать потом. Значит, есть фрактал Каладса. Вот популярно известный фрактал Мандельброта есть, фрактал Жюлиа, есть еще фрактал Каладса. Значит, фрактал Каладса его можно вычислить на бумаге. Фрактал Каладса это самый простой вычисляемый фрактал. И формула у него очень простая. В общем, фрактал колац, он очень для демонстрационных целей хорошо подходит, но я потом объясню это. Ну это можно отдельные темы уже делать. Слушай, ты знаешь, скини еще в скайп вот те ссылки, которые ты мне скил, из этого чата почему-то скопировать не могу. Я продублирую тебя. Как-то не так странно сделали чат, что выделять сообщение нельзя. Как это? Нельзя? На соки нажимать можно? У меня выделяется, я выделю. А, ну ладно. А у меня почему-то нет, ну ладно. Видимо, на Линоксе не сделали защиту от этого, а на Венде стоит. Ну что, тогда все, я предлагаю пока заканчивать. Но, если ты закроешь, сейчас ссылки пропадут, давай сейчас... Не, я просто выключаю трансляцию, я нажимаю кнопочку «Завершить», но сама видеовстреча не, не закроется. То есть мы да, останемся давай. на связи. И просто выключаю запись у себя тоже.